Вот это обращение, потому что здесь тоже будет обращение к золоту, будет обращение, мое обращение к золоту и к Путину. Обязательно, да, вот мне тут уже как бы сигнализирует. А получилось золото как Навального говорит, как в том анекдоте, помните, когда Медведю нечего сказать, у нее нет ничего, он лапу сосет там, бездельник, как, а я, мне, у меня, я вам всем пизды дам. Вот приблизительно Золот таким же образом разговаривает с Навальным. Песков поддержал решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок. Какой поединок вы думаете? Думаете на Первом канале? Нет. На татами. Надо будет с золотом валяться, как пидор, на татами, да? Там мне был противник такой сволочек на крысу похожий прикасаться. Это вообще ужас какой-то. Не на верном канале поединок, а на татами. То есть, что происходит сейчас? Это попытка отвлечь от воскресных событий, когда били инвалидов, били стариков, били детей, душили женщин, таскали девчонок за волосы. И все, и что пиарасы говорят? Давайте после этого запустим вот такую мулю. Сейчас все будут сосредотачиваться на это. Очень хорошо, очень хорошо. Так и надо. И вот пишут генерал Росгвардии, вспомнил об офицерской чести и вызвал на дуэль заключенного, который не может ответить и так далее, и так далее. Так что, ну, я в любом случае советовал Навальну немедленно согласиться на это, просто немедленно, потому что одно, конечно, удовольствие дать по зубам этой твари, это уже прям, как говорится, от Бога, что называется. И... Хотелось бы сказать, что Золотов, конечно, рассчитывает на что? Ну, На то, что Навальный не согласится, да, потому что он там Золотов какой-то охранник девятого управления. Да обоссаться. Вот просто обоссаться. Ну, представляете, вообще старый Пердулиным для 54-го года рождения... Который, который со своими шнырями сейчас ходит в спортзал, там что-то с ними бьется, они ему поддаются. И он, он считает себя абсолютно крутым. Да? Я думаю, что Леша, который на 22 года младше его, просто будет стоять какое-то время, и этот Золотов упадет. Хотя я против, честно скажу, всяких поединков. На татами, на в перчатках. Это что за поединки в перчатках? Если поединок, то поединок должен быть насмерть. С такой сволочью поединок насмерть. Он, он рассказывал этот золотов, что он ударник коммунистического труда, и поэтому такой богатый, да, и поэтому внук у него живет в Англии, и вообще, вот я говорю, как они друг на друга похожи. Путин, Золотов, вот, как крысы, вот прям крысиная у них что-то в лице. И вот я цитирую Золотого, если кто не слышал. Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые, Это к нам обращение. У вас нет ни духовности, ни нравственности. Это вот нравственная рожа, похожая на крышу. Абсолютно ничего. Вы просто перекате поле, у вас нет ни страны, ни отечества иных, как говорится, нет, а те далече. Я имею в виду Березовского, который в конце своего существования обращался к президенту с просьбой вернуться на родину и так далее. А Ходорковском, который писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтобы его выпустили с тюрьмы, выпустили, мутанул и начал опять проводить свою политику. Вот ваши внутренние позиции, вот вы все такие, я хочу сказать, еще Арт подготовка признана экстремистской и запрещена в России, это в скобках вводят, да, он этого не сказал, еще Арт подготовка Мальцев, помните такого, еще совсем недавно. Он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство страны на кол, как только к нему постучали в дверь, его пробил по носу, и заикаться начал. И через два дня был уже за границей, а теперь не слышно. Вот вы все еще раз вот вы все еще раз повторяя, гнилые, ржавые, трухлявые. Слышь, ты, козел, ты вор и вор. Понимаешь, вор и врунт, ты никакого ни хера не офицер. Теперь слушай меня внимательно, а вы вырежьте и разместите это везде, вот, чтобы этот пидорас слышал. Когда мне постучали в дверь, блять, меня забрали и увезли в Москву. И первый раз в туалет я сходил через 9 или через 10 часов поссать. Это первое насчет поноса. Второе, это было 13 апреля. Из-за России я катапультировался 27 июня. В начале после 13 апреля, я просидел 15 суток. Потом сразу же, на следующий день, как вышел, пошел на Красную площадь на манифестацию. Потом пошел на 6 мая на, по поводу болотный митинг, после которого возбудили в отношении меня уголовное дело. Потом я пошел... В 12 июня меня посадили на 10 суток. Потом я вышел и узнал, что возбудили дело. И после этого я сбежал, что вы меня, суки, не посадили. А вы теперь кусаете кула локотки, не можете достать. Вот что я тебе говорю, вор, врун и крыса, который ворует у своих. Ты хочешь дуэли.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 Просто ужас. Выходит в интернет, на наше поле, имея за спиной 300 тысяч гавриков с пулеметами и автоматами и вызывает Навального на тотами. Выйди со мной на пистолетах, не засы, покажи, какой ты мужчина. Мужчина, бля. сыкун. 300 тысяч стоят за спиной. Лжец и мерзавец. Понял? Ты кто когда у вас у гбшников честь вы только из-под тишка можете убить докажи что это не так вы только набрасываетесь когда вас большинство вы только полоним травите новичком травите докажи всему миру что это не так выйди со мной один на один ты же умеешь стрелять а в девятом управлении учили выйди я твое оскорбление воспринял как вызов. И вызываю тебя. Так что хочешь по-мужски давай, нет вопросов. Я знаю, что за ссышь. Вы знаете, что ты, сука, ссышь, крыса? Вот того калаты ты -то про который я сказал насчет Путина. Вы все боитесь на этот кол сесть. Вот чего ты слышишь? Это здравствуй, Фрейд. Даже здесь ты повторил. Он вам снится. Знаешь, куда он тебе не в жопу залез. Он в голове твоей, этот кол. Кол, на который тебя народ посадит. Вместе с твоей крысой, Путиным. Страшно, гнида? Бойся. Так что, вот это я прошу отрезать и разместить. Прошу всех отрезать, разместить и везде, чтобы это прошло, везде. Так что, что ж делать Наверное, сразу я вспомнил вот это 13 апреля. И вы знаете, такой вот экспромт в голову пришел, потому что он сказал про это, и мне пришло в голову, кто стучится в дверь ко мне. Как помните, Пьер сказал, что утром во Франции стучит а, в дверь молочник, а в России раньше стучал почтальон. Да, помните, кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ревне, с цифрой 5 на медной бляшке, а, в черной форменной фуражке.